Как разводят сервисы. Обрывает клапана. И чтобы не сдувалось колесо, нужно его поменять. Здесь отметка у нас совпадает. Назад лучше сильно не крутить. Да, прошли те времена, когда народ недоумевал, почему же у них на 600 РР постоянно плавают обороты. Либо на каком-нибудь карбовом F4 надо крутить, синхронизировать карбюратор. Ну или давайте инжектор засинхроним. Ну давайте, все они синхронят и ничего толком не происходит. Мы как-то выпустили ролик, где мы показали, как нужно настраивать э, клапана и почему все это происходит. Почему обрывает клапана на Kawasaki ER6, как разводят сервисы. Я слышал, где-то есть подборщики, которые подбирают мотоцикл, э, вроде подобрали и тут же закатывают его в сервис и предлагают, э, говорит, давайте мы сразу клапана вам поменяем. А что по факту происходит? Происходит то, что они вроде как меняют клапана, я не знаю, меняют они или нет, они по факту меняют клапан и Просто выставляют зазор, и после этого ничего не происходит. Ну, то бишь, ничего плохого, да, то есть мотоцикл едет, катается и все. Ну, то есть, знаете, это примерно сравни тому, что, типа, колесо сдулось, нужно его менять. И чтобы не сдувалось колесо, нужно его поменять. Ну, примерно то же самое. То есть, не разобравшись в причинах, народ зарабатывает деньги на том, что он меняет клапана. Я не знаю, может быть, они не меняют. Это как бы не моя забота, задумываться об этом. Но сам факт. Почему на Kawasaki ER6 2013 -го года и позже вроде как обрывает клапан. Давайте разберемся. Вот он Kawasaki стоит перед вами. У него пробег 54 тысячи. И здесь все клапана зажаты сильно, но особенно зажат первый цилиндр, из-за чего по факту и происходит вот этот э, взрыв, либо обрыв клапана. Первый клапан, на который все грешат, он зажат настолько, что уже даже вот, ни ниже минимума. Понимаете, вот в этом вся проблема. Давайте настроим и посмотрим, как вообще это делать. Ну а тебе нужно будет либо заварить чаек кофеек, либо взять инструменты и повторять за нами все, что мы делаем. Если у тебя Kawasaki, Йорж. А, клапан типа плохого качества, якобы клапан старого образца, клапан нового образца, типа в тринадцатом году клапан ломает, а, в 2014 в пятнадцатом типа это уже изменили. Я не знаю, что там у кого обрывает, я знаю и восьмого года обрыв клапана, других годов, но суть в том, что не только тринадцатого года, это, видимо, просто в тринадцатом году а, понапокупили, панакуп, понакупопили, да, короче, вы поняли, кучу этих мотоциклов, люди, которые вообще не понимают, что с ними нужно делать, а, то бишь четырнадцатый, пятнадцатый год, все больше ухудшение а, мозгового штурма своего, своего головного мозга после жертвы ЕГЭ, я их называю, жертвы ЕГЭ, да. Мозгами, видимо, никто не думает, о том, что все-таки иногда нужно настраивать клапана. А для чего их настраивать? Почему происходит вообще такое понятие, как настройка клапанов? Дело в том, что при работе клапан, да, он, он постепенно нагреваясь, он немножко постепенно со временем начинает удлиняться, потому что на него воздействует пружина и он начинает немножко удлиняться. Соответственно, что происходит? У нас с завода идет энный зазор. При его постепенном тепловом расширении и увеличении и за счет того, что его постепенно оттягивает пружина, он начинает немножечко расти вести. То есть он удлиняется постепенно со временем, с, с годами. Поэтому на этом мотоцикле, например, проверка, если не ошибаюсь, 12 тысяч километров, да, первая проверка клапанов, настройка клапанов в большинстве случаев на 24 тысячи. То есть примерно в 30 тысяч пробега, не делая ничего, у людей начинают обрывать клапана. Они их, соответственно, нагружают, ездят на нем как на спортах, потому что написано уже не ER 6, а уже написано Ninja. А Ninja ⁇ это спорт. И значит нужно на все бабки его наваливать исходя из этих соображений мое личное убеждение хотите спорьте их в комментариях хотите нет что обрывает клапан не потому что клапан якобы плохо был приварен степень сжатия это очень маленькая камера количество воздуха которые есть например там 300 кубиков да и в какой степени все это дело сжимается да, соответственно поршень подходит к как бы максимально близко а клапана за счет того что клапан немножко вырастает он начинает выходить из своего седла мало того что у нее нет теплового зазора потому что тепловой зазор ушел он уже удлинился. И плюс ко всему его человек еще напрягает, нагружает. Мало того, компрессии нет, мотоцикл хуже едет, он его больше раскручивает, еще начинает речать просто в пробках, выжимая вот так вот сцепление. Он выжил сцепление р -р -р -р -р -р, и давай его в отсечку долбить. Да? А, мотоцикл, который, ну, так скажем, поршня очень тяжелый Я уже об этом рассказывал неоднократно в роликах на стримах. А, кому интересно, можете там, не знаю, поискать на канале. Сейчас мы посмотрим, какой зазор клапанов у этого мотоцикла спустя 54 тысячи пробега это повезло этому мотоциклу, что его сильно, видимо, не крутили, не насиловали и тому подобное. Компрессия, в принципе, нормальная. Но при нагревании этого мотоцикла во время того, пока он в рабочем состоянии, при температуре там 90+, плюс антифриза имеется в виду, там 100 градусов антифриза, да, у него, соответственно, в моторе там намного выше температура. Там, в камере сгорания 300+, плюс, клапан сам по себе там градусов 150, потому что он немножко охлаждается головкой и притвором. Во-первых, клапан может выгорать, потому что он к седлу клапана он не присоединяется, поэтому он хуже охлаждается. При неправильном зазоре может быть все что угодно. Плюс ко всему вы еще откручиваете ручку. Возможно происходит детонация. Я не думаю, что вы сможете меня переубедить о том, что все-таки это Kawasaki сделали плохие клапана. Мотоцикл 2013 года они что, все попали в сервисе и у всех? Да нет, вроде не у всех. 10 мотоциклов. Но я думаю, что это все-таки из-за того, что их не вовремя обслуживали. Мотоциклы те, которые вовремя обслуживаются, у нас катаются неоднократно. Много ли мотоциклистов, у которых просто они вовремя приезжают и им вовремя настраиваем клапана так вот здесь нужно просто вовремя настраивать клапана этому мотоциклу повезло что он дожил до 54 тысяч пробега и ему не настраивали сейчас у него зазоры все ушли и как бы я просто покажу наверное и не знаю или не покажу на как замерить клапана на е 6 Дело в том, что этот мотоцикл э, делает наш механик Лёня. Э, ну как бы я не хочу трогать этот мотоцикл, пускай занимается дальше. Я просто визуал покажу, а вы там уже сами, думаю, разберетесь. Так, стоп. Пока искал схему в формате видео, чтобы ну, не рисовать для ролика, нашел интересный довод, почему уменьшается зазор клапана. Это видео я записал по просьбе подписчиков. В нем я хочу наглядно показать, почему тепловые зазоры клапанов могут только уменьшаться и никогда не увеличиваются. Некоторым людям бывает сложно представить этот процесс, поэтому упрощенная схема плюс анимация помогут увидеть работу клапанного механизма в действии. Данная анимация наглядно показывает... Зависимость тепловых зазоров клапанов от выработки образующейся в процессе работы клапанового механизма. В этом ролике тоже интересное мнение, но с ним я не совсем согласен. Хотя отчасти в этом есть правда. Но во многих мануалах не зря есть необходимость замера клапана по его длине. То есть клапан имеет свойство удлиняться. Да, и удлиняется клапан за счет постоянного нагрева, а остывая уже не полностью становится прежним. Теперь рассмотрим ролик, где показано, как изготавливают клапана. Когда есть сваривание металлов, то тут показано, что это жаропрочный пруток, приваривают к износу устойчивому, то есть ножка клапана поддается магнитному полю, а жаропрочная тарелка не магнитится. А впускные клапана делают без сваривания между собой, и таким образом якобы говорят, что они более прочные. И пошла молва, что якобы эти жаропрочные клапана именно на ер ER 6 обрывают а обрывает из-за плохой сварки или в связи с тем, что их вовремя не настроили по зазорам, вопрос остается открытым. Я убежден на нашем многолетнем опыте подборов и обслуживания этих ершей, что вовремя настроены зазоры клапанов по регламенту, напомню 24 тысячи километров, не приведут к последствиям. У нас за несколько лет ни у кого проблема обрыва клапана не было выявлено. Подытожим. Если за 20-25 тысяч пробега ничего не произошло, то с какой стати его порвет завтра? И не надо мне рассказывать, что якобы у кого-то порвало на 16 тысячах. Может пробег был до этого смотан не долбивать отсечку в холостую мотор и переключая на пониженную при динамичном разгоне и клапан не будет здороваться с поршнем итак что же мы имеем мы имеем вот такой вот просто какой-нибудь телефон мы скачали мануал просто в интернете его можно спокойно найти мы не понимаем что здесь написано да по что в английский мы не знаем делаем какой-нибудь скриншот и просто переходим в программу переводчик я им пользуюсь очень давно в видео есть об этой программе в описании под этим роликом. Дело в том, что я не, не рекламирую. Это бесплатно абсолютно. Это просто вам рекомендация. И вот, я сделал скриншот, сделал перевод. И видно, проверьте зазор клапана, когда поршни находятся на ДС, да, ну ДС, поршни пронумерованы, начиная с левого двигателя, ну то есть криво-косо, но понять можно. Крышка блока цилиндров, смотрите, крышка блока цилиндров, более-менее что-то можно понять. Итак, что мы видим? Мы видим здесь болт, то есть мы откручиваем с правой стороны два болта, здесь просто под отвертку, и там мы видим 2Т, видите, да, то есть 2Т. И вот по вот этой вот маленькой рисочке мы его выставляем. Мы берем ключик на 17 и начинаем все это дело крутить. Если вы не очень уверены, как это правильно, если мы сомневаемся, мы не можем найти точку, да, вот стоит типа отверточки маленькой. Нам, например, нужно найти верхнюю мертвую точку. Вот смотрите, я проворачиваю двигатель и вот она выходит. Сейчас будет верхняя мертвая точка первого цилиндра. Цилиндры считаются обычно слева направо у всех нормальных мотоциклов. Там просто есть две интересные метки. Вот одна, например, нам говорит, что вот, вот так, вот один дробь Т. То есть она неправильная. Это не та типа метка, потому что у нас поршень еще не полностью поднялся. Кручу дальше этой метки, и у меня дальше поднимается. Видите, да? В обратную сторону мотор лучше не крутить. То есть как бы можно крутануть его чуть-чуть назад. Но смотрите обязательно, чтобы у вас был натяжитель на месте. Потому что если вы обратно крутнете, есть вероятность, что перескочит цепь. Итак, смотрим здесь. Что мы здесь видим? Мы метку 1Т прошли. И сейчас будет вторая метка 1Т. То есть Т это верхняя мертвая точка. Вот она эта точка. Сейчас можно наблюдать. Вылезла отвертка полностью наверх. Вот она верхняя мертвая точка первого цилиндра. Дальше смотрим мануал. В мануале у нас написано, что что А это верхняя мертвая точка и клиренс ДЦТ. То есть сейчас мы можем измерить валы пускной второго цилиндра. Мы можем померить именно его. Замеряем этот клапан. На мануале показано, что у нас должны быть валы стоять в разные стороны. То бишь, мы можем сейчас докрутить до какой-нибудь метки, чтобы у нас были в разные стороны. Скорее всего, мне нужно будет докрутить еще один оборот, чтобы спокойно это все дело замерить. И смотрим, у нас выпуск 22.31, а впуск 15.21. То есть, здесь зазоры достаточно большие должны быть, как вы можете заметить, для этого мотоцикла. Поэтому, кто не настраивает, у кого зазоры уже ушли могут столкнуться с тем, что у него могут клапана к чертовой матери взорваться. Ну, то бишь, взорвать весь мотор. Я сейчас докручу до определенной метки. Выставили верхнюю мертвую точку первого цилиндра. И замеряем впуск и выпуск. Валы должны смотреть в противоположную сторону. То есть, если мне нужно будет 28, то я должен тогда это делать вот так. Но вот здесь могут попадать песчинки. Главное все это дело хорошенько протирать. И вот, по факту, предполагается, что у меня здесь 28. Но есть более точные, с разной градацией. 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35. Вот здесь на выпуске у нас должно быть 22, 31. Берем какой-нибудь 20, и он у нас свободненько заходит. 22, 31, 20 влазит. Берем 23, а вот 23 уже не лезет. Впихнуть конечно можно, но это неправильно, он должен свободно заходить. То есть здесь меньше необходимого. Я беру какой-нибудь средний статистический 18, потому что у нас здесь должно быть 15-21. И пытаюсь его туда подпихнуть. И он не лезет. Берем 15 минимал. И он проскакивает. Не имеет значения с какой стороны. Отмечаем 15. То же самое проделываем со вторым. Ставим на метку 2Т, так, чтобы у нас кулачки валов разошлись в разные стороны и промеряем то же самое. Сейчас верхняя мертвая точка второго цилиндра. Сойтись должны вот тут, за подлицо. Сначала я буду замерять впуск. Я беру щуп на 18. На впуске 18 уже не лезет. Я беру щуп на 15, промеряю и он заходит туда, аж залетает. Это говорит о том, что у нас здесь зазор 15. Теперь будем проверять выпуск. По мануалу у нас 22-31 диапазон. Начнем с меньшего, берем на 23, он должен залететь туда. Он туда легко залетает. Берем на 25, и он у нас туда не лезет. Значит, у нас примерно 23-24. Я отмечаю 23. А вот вам небольшой лайфхак. Если вы не хотите потом выставлять метки ГРМ, по факту нужно будет только скинуть вал, поменять шайбы клапанов и поставить вал на место. Для того, чтобы не мучиться, подбирая потом метки. После того, как вы замерили все, вы можете зафиксировать цепь ГРМ, скидывать вал, поменяли шайбы, вставили вал на место. Просто обычными стяжками фиксируете вал вместе с цепью ГРМ. Можно даже сильно не затягивать так шлиганца, чтобы он болтыхался, чтобы просто цепь не соскочила с зубьев. Так, ну что, вот пришел Леня, ковыряет мотоцикл, я просто вчера не стал этим заниматься, потому что это как бы это его прерогатива. Вот об этом я говорил вчера, чтобы можно не скидывать цеп ГРМ, чтобы не потерять метку, чтобы потом не мучиться лишний раз, зачем это нужно. Если мы валы просто снимаем, вытаскиваем просто шайбы, меняем, замеряем и, соответственно, ставим их обратно. Итак, что мы делаем? Условно говоря, есть зазор, получается, на впуске он замеряет клапан, должно быть минус 18. 21, вот он сейчас его замеряет клапан. То есть нам нужно этот клапан, сколько бы там ни было, нам нужно уменьшить его на 4 или на 5. Мы скидываем чашки или стаканчики, как хотите. Там находится внутри клапан. Замеряем этот клапан. Сколько этот клапан был? Вот он был у нас 300 015, а нам нужно сделать, чтобы он был минимум 018 зазор. Но нам получается для того, чтобы зазор был вообще в идеале 20, нам нужно от этой шайбы нам нужно убрать сколько получается? 5, 5. То есть мы замеряем шайбу и смотрим, сколько у нас есть. Мы замерили шайбу, она у нас 301, но погрешность, пускай округлим до 300. И ставим сюда 295, и зазор у нас увеличится, и будет примерно 0,21, 0,22 даже, может быть, пускай. Даже будет чуть-чуть больше зазор, он потом придет в свое положение. То есть, когда вы выставляете зазор клапанов, не забывайте, что вам нужно шайбу уменьшать, если у вас зазор зажат. То есть, многие путают, они берут шайбу и ставят чуть-чуть больше. Ну, то есть, как бы не понимают, в какую сторону. Типа, ну, надо добавить зазор, значит, добавляем шайбу. А на самом деле, сделают еще хуже. Поэтому, в данном случае, если зажаты клапана, то мы шайбу уменьшаем мы берем, замеряем ее фактический номинал, да, и убираем от нее столько, сколько нам нужно, чтобы дойти до зазора. Обязательно, когда поставится все это дело, валы на место, снова затягивается и проверяются э, все зазоры, для того, чтобы на, ну, как бы не допустить какой-то фатальной ошибки, которая, ну, человеческий фактор может что-то перепутать, либо шайбу не ту поставить, либо... Ну, все равно проверяем, потому что где-то можно просчитаться. В принципе, вот таким вот образом выставляются клапана. Разборку-сборку я снимать не буду, но вот всем пользователям Kawasaki yorch я прям рекомендую делать регулировку клапанов каждые 12 проверка, каждые 24 это настройка, это вам скажет любой официал, примонтируйте по регламенту и все у вас будет хорошо, когда мы замеряли компрессию, здесь по компрессии было все просто идеально, то есть даже на горячую ребята чуть-чуть прогрели, градусов до 70, а работа антифриза все равно это не полная как бы, рабочая температура, потому что мотоциклы работают и при 100 градусах и тому подобное, то есть они даже замеряли а, при 70 градусах потом пока открутили, пока свечки, пока туда все, уже, соответственно, мотоцикл подостыл. И компрессия была идеально прекрасная но вопрос в том, что мы не знаем как он будет вести себя на повышенных оборотах и на повышенных нагрузках, поэтому лучше не смотреть на компрессию если например даже компрессия идеальная то типа нафиг не нужно строить клапана, нет, нужно если мотоцикла скрученный пробег, это хреново потому что у нас нет точки отчета, от которой мы должны понимать, когда нужно настраивать клапана, только из-за этого я на всех звездю что отматывают пробег, мне плевать что на мотоцикле может быть даже хоть 100, хоть 150 тысяч пробега. Я должен просто понимать, когда по регламенту мне нужно проводить те или иные работы. Сейчас Люня перепроверит все зазоры. Да, кстати, хотел бы добавить, когда вы прикрутили седло и собираетесь потом перепроверять, не забывайте закручивать натяжитель, потому что цепь ослаблена. Есть вероятность того, что она потом просто выскочит. Либо вставьте сюда какой-нибудь палец-отвертку, там либо, либо что. Но лучше, конечно, закрутить натяжитель, когда будете проворачивать, если вы будете что-то проворачивать. Сейчас Люня посмотрит по мануалу, сколько должно быть по динаметрическому ключу. Ну, в мануале Мануалью сейчас вычитали, что должно быть 12. Вот у нас мануал. Картинку я прилепил. После затяжки зазор может, соответственно, уйти вниз. Поэтому лучше затягивать все, как должно быть, а потом перепроверять. Ну и после затяжки берем 20 и она залетает. А до этого 15 не заходила, да? Или заходила но с трудом. 15 с трудом заходило. Берем 23-ю. И пытаемся туда подпихнуть. Ну вот она не заходит. Да, то есть она должна свободно зайти. Да, вот, то есть как бы, думаем здесь, что 21-22. То есть 23 практически не заходит только с усилием. А с дури, как мы знаем, можно их сломать. И вот э, самая, наверное, глобальная ошибка, когда, например, смотришь, что вот здесь, типа, в минусе, да, остальные, типа, подходят э, под размер, то есть у нас 22-31, допустим, здесь у нас было 20, да, а везде там, например, по 23. В идеале, конечно, все их довести до 30, в идеале. Знаю людей, которые просто вот одну вот эту сделали, там, либо вот эту, да, какую-то, и все, а все остальные оставили. Какой смысл? Вы уже влезли. Делайте в максимальный размер, так, чтобы здесь везде было по 30 он потом потянется и будет все хорошо после того как выставлено все по меткам если вы выставляли что-то по меткам закручиваем натяжитель в обязательном порядке выкручиваем свечи свечи вообще не должны быть тогда когда вы настраиваете двигатель для того чтобы он легко крутился и проворачиваем коленвал Коленвал мы проворачиваем в обязательном порядке без свечей. Если поршень упрется в клапан, то вы это должны почувствовать руками. То есть не крутиться всей дури, думая, что у вас компрессия на свече. Крутим плавно, аккуратно и вдумчиво. Вот сейчас что-то у нас упор какой-то пошел. Перепроверяем метки. Мы выставили метки. Сейчас, если вы посмотрите, метка, получается, одна метка находится вон там. По разрезу двигателя это Т1, вторая. Вторая метка Т1, чтобы в окошке осветилось Т2. Здесь мы выставляем, вот эти две метки должны смотреть влево, примерно на 11 часов. Теперь как правильно поставить натяжитель. Сначала нужно взвести, скручиваем отсюда пружину. Натяжитель нужно сначала распотрошить. Здесь находится пружина, толкатель. Раньше в Kawasaki была такая втулка, этот толкатель был. Сейчас его, видимо, решили сэкономить, что-то я тут ничего не наблюдаю. Вот так вот взводим, все, он взведен. В таком состоянии спокойненько его прикручиваем вот сюда. Резинка у нас на месте. Вертикаль не вот так, а вот так. Прикручиваем его сюда. Наживляем болтами. Можно, в принципе, руками это сделать. После того, как наживили болты, в обязательном порядке закручиваем эти два болта. Удобнее всего это делать вот такими ключами трещоточными. Здесь также затянули. Лепота и красота. И только после этого вставляем туда пружину. Почему она без направляющей, не могу понять. Вставляем туда пружину. И там сейчас будем слушать щелчки. Все, трещотка сработала. Назад он уже никуда не убежит. И обязательно не забываем проверять метки после того, как мы все закрутили. Можно, конечно, закрутить динаметрическим ключом, но у меня руки уже настолько привыкли к кручению всех этих болтов. Одно дело, когда затягиваем постели. Вот так легко и непринужденно должен крутиться коленвал. Руку держать можно вот здесь, чуть-чуть дальше, но не вот здесь и не 2 метра вот так. Поэтому спокойненько вот так вот крутим рукой. Коленвал в некоторых моментах он может иметь небольшой упор на перекладке внизу или вверху. Так как там не стоят свечи, то упора практически быть не должно. То есть не, не будет такого, что так тык и все, он воткнулся. Такого вот тыка воткнулся быть не должно. Провернули несколько оборотов и снова выставляем метки ГРМ и проверяем. Вот на верхняя мертвая точка эта метка должна быть вот здесь. Я не знаю, почему они так сделали. То есть они сделали ее не для окошка, а сделали ее именно для разреза вот там двигателя. То есть чтобы работать без крышки. Сейчас я наблюдаю, что все метки стоят ровно. Метка стоит вот там по разрезу двигателя. То бишь вот здесь разрез двигателя. И тут у нас метка стоит Т2. На самом деле очень интересная идея. Зачем было так все это дело усложнять. Но это так и есть. В принципе все готово. Мы все проверили, все протянули. Сейчас будем собирать. И не забываем протирать все примыкающие вот эти моменты. И обезжириваем. И после этого аккуратненько все это дело вставляем. Если масло останется на прокладке, либо под прокладкой, на какой-нибудь крышке, потом все это дело а будет расставили. сочиться. Вот эти все примыкающие моменты, вот эти резинки нужно обязательно обезжиривать внутри, там где примыкают к прокладке, под прокладкой, над прокладкой. Если мы здесь герметик не сажаем, герметик сажается только вот здесь, вот здесь. И аккуратненько все это дело усаживаем. Это блестит обезжирка. Все вот так вот пошатали. Что-то где-то не, не село. Я уже не знаю, как еще более разжеванно все это рассказать. Крышку ее усадили вот так вот потихонечку я беру киянку резиновую вот так вот потихонечку ее постукиваю если звук у нас глухой значит она уселась если звук будет звонки такой вот как ну, сейчас я приоткрою вот вот такая разница в звуке так ну что камера забилась давайте с на телефон попробуем звук идет потому что фильтр да не поставили поднимите mm -hmm. покажу звук идет потому что фильтр не поставили просто для пробы запустили все нормально работает собираем ну а всем кто посмотрел спасибо прожмите лайк напишите какой-нибудь комментарий нам это будет приятно почитать что мы опять не так сделали есть просто у нас любители а есть даже профессионалы писать всякую фигню но все равно напишите нам интересно будет почитать это будет для развития канала ну короче с вами патрик Лёня, глобусмота всем пока